Невероятно. Что именно? Ха, большинство пилигримов не протянет в дороге двух-трех лет. А ты по свету уже четыре года бродишь и все еще жив. Как и ты. Ага, но я-то охуенный. ха <тачква> точно. Яна! Ингибирай! Это еще что заехал? Быстрее Давай! Тащи их сюда! <свист> а, твою же мать! Ну ты сволочка, <свист> <он>, скотина! Как? <свист> ладно осторожно он шатается давай правда из этих ебанутых пилигримов. И и ебанутых? Теперь спокойно. Нужно быть отмороженным преступником или просто ебанутым, чтобы путешествовать по миру полному зараженных. Ебанутым в хорошем смысле, конечно. Какого... Что? Теперь эту воду. Воду? Это не вода. Этот придурок, должно быть, снова перепутал бутылки. Кабы ни шея, он бы голову потерял. Что значит перепутал бутылки? Он всегда берет с собой горючее, когда идет на охоту. Но выпивка здесь, а значит он взял воду. Где он? А тебе-то какое дело? Вода, которую он купил у Джулиана, может быть отравлена. Он охотится у этой... В военной башне, в сотни метров к западу отсюда. Или он во дворах? Я пойду к башне, а ты проверь дворы. Быстро! Погоди, погоди! Возьми самогон, на случай, если он уже выпил воды. То, что в этой бутылке, наверняка убьет заразу. Барни, я считаю до трех. Раз, два, три! Ты той идеи, Ты нихуя не получишь! Класс. Если ты прикончишь тех бандитов. Джек Хер и Джо Манда. Думаешь, если убьешь господ Хера и Манду, что-то изменится? Смерть обычно многое меняет в жизни людей. Пора тебе, <связать> Козлятина! просто давай за мной да. Лан чё только не несет и знаешь что? В основном всякую хуйню. Она наркоманка, которую я подобрал на улице. Ясно? Не веришь мне? Ее спроси. Она сама тебе все расскажет. <звы> Хорошая новость заключается в том, что, наверное, скоро мы все умрем. Будем. А теперь съебитесь из моей квартиры. Чёртов алкаш! Как попасть на крышу? Ты не можешь. Никто не может. А теперь иди нахуй. Тебе вручали медали? Никогда. Я вырежу тебе одну. Из картошки. Нужно разбить временный лагерь. Жду тебя на восьмом этаже. Ты смог. Привет, и я тебя рад. Никогда так больше не делаю. Это за что? Ты мой должник. Чуть подошва не потеряла, пока к тебе добиралась. Ну, э, прости. Я уже думала, что буду твои кишки отскребать, а ты прости. Лан, невероятно. Ты переживала за меня. Заткнись. Я уже сказала. Ты мой должник. Кроссовкам конец. Я чувствую, как бетон царапает мне ноги. Мне нужна новая пара. Последний раз тебе говорю, Эйден, уебывай! Ты здесь не умрешь! Yeah.